ETF, соответственно, бывают разные, это биржевые инструменты, они предлагают различные классы активов, и когда я промену про ETF, хочу сказать про ETF, которые обращаются на американские биржи и которые доступны для российских инвесторов, то есть, в принципе, ETF есть зарубежный, ETF есть в кавычках российские, да, и биржевые облигации. С биржевыми облигациями, я думаю, здесь ничего страшного нет, с биржевыми фондами, открытыми биржевыми фондами. Поговорим про ETF российской юрисдикции и американской юрисдикции. Ну, нужно понимать, что в любом случае, случае здесь нужно наверное уже оговориться раз мы переходим к рыночным инструментам, то есть у нас есть банки которые попали под санкции не просто банки а все их дочерние компании и здесь конечно же под угрозой находятся люди у которых счета открыты в т.б. которые счета открыты в открытии да? вот банки которые под самые жесткие санкции подпали просто промсвязьбанк по моему еще тоже у них есть что здесь нужно предпринимать многие там кинулись что-то где-то куда-то переводить я думаю что банки брокеры сами предложат решение ребят сейчас рынок не торгуются, информация такая противоречивая. Я думаю, что владение никто не отменит, нужно, можно будет просто перевести это к соответствующему брокеру, который не попадает под санкции. И в этом случае можно открыть опять-таки дублирующий счет в какой-то гонконгской юрисдикции для брокера, да или же перевести именно конкретные ценные бумаги на российских брокеров, которые не попали под санкции. Кого здесь можно рассматривать, куда бы я смотрел это направление Тинькофф, это направление БКС Финам. А то, на мой взгляд, наиболее, наверное, такие, ну, это неправильно будет сказано, защищенные. Ну, то есть брокер как брокер, который не входит в какой-то холдинг, да, у которого есть банк, потому что с банковской системой все равно там есть какие-то риски. Почему риски связаны с банковской системой? Потому что взаиморасчеты в любом случае продолжится этап укрепления банков, да, там, на межбанке денежные средства вырастут, банкам нужно как-то перекредитоваться. То есть в любом случае будет укрупнение банков. И если будет укрупнение банков, то что опасно? Опасность в чем заключается? В том, что санкции там, в отношении финансового сектора могут быть расширены, да, и условно это может быть там, и Альфа-банк попасть, и ПКС-банк. Поэтому, наверное, да, киньков инвестиций да, может тоже в этом случае попасть. Если вот именно удар будет по финансовому сектору дальнейшее продолжаться, поэтому здесь э, нужно смотреть брокер, который брокер, да? то есть вот брокер, у него нет там каких-то дочерних банков. Опять же, здесь АТОн интересен. Финам, наверное, как чисто брокерские подразделения. Вот именно с этих позиций нужно посмотреть. Это вот то, что хотел сказать по ETF. Что касается облигаций федерального займа, друзья, много поговорил про облигации. Повторяться смысла нет. То есть основной критерий, что дают облигации федерального займа в настоящий момент. Облигации федерального займа, то есть присутствует некий системный риск. Что это за системный риск, когда взяли и сказали, ребята, а вот у вас там у Центробанка были активы, мы их заморозили. А мы такие, а мы заморозили сопоставимые активы ваших иностранных инвесторов, как недружественных компаний, поэтому нам, а насрать, да, как в этом, в КВН. А что сказали татары, когда напали на РУС? Русские сдавайтесь, нас орда! И что им ответили русские? А насрать! Они скажут, ах, вы заблокировали счета нашим, частным инвесторам и хедж-фондам, тогда мы заблокируем все вашим счетам и физическим лицам. Это детский сад какой-то, да, но когда фигачит мост рептилии, когда у нас одни рефлексы и эмоции, вот что такое детский сад? Неокортекс только-только развивается, да, то есть вот там когда дети маленькие, там до, до 3-4 лет, там вот как раз таки вот это все, вот эта природа, да, вот эта вот реакция, вот это вот выживание, стукнуть, больно сделать. Мама купит мне дубину, я тебе помой, иди То есть она очень хорошо читается и и из-за того, что происходят вот эти вот события, понимаете, мы же как говорим, это не может произойти в здравым уме и трезвой памяти. Ну, то есть, когда у тебя работает мозг, когда у тебя работает сознание, ну, такие решения не принимаются, считают последствия принятия решений. То, что происходит сейчас и как происходит, да, то есть даже на уровне принятия, то есть очень важных решений, да, еще не осознали даже, каким последствиям это может привести. И поэтому в такой ситуации что получается? Может быть реальный риск какой-то блокировки российских счетов. И я, допустим, для себя решил, но я, в принципе, не могу сказать, что я был большим адептом каких-то американских акций, кроме дивидендных. Но при этом то, что предлагают сейчас облигации федерального займа, они вам позволяют компенсировать рыночный риск, ну, риск движения цены актива, в какой-то степени компенсировать. Второе. Они вам позволяют компенсировать системный риск, связанный с тем, что может быть запрет, но ну, не то что на владение. То есть активы могут быть заморожены. Их же никто не забирает. Их же никто не экспроприирует. Их просто замораживают. да. То есть, ты не можешь ими распорядиться. И когда у меня стоит вопрос, условно я веду некий там дивидендный портфель на американском рынке, который в настоящий момент имеет доходность там 5-7 процентов, и у меня есть системный риск, связанный с тем, что мне могут заблокировать эти акции. Мне могут заблокировать получение денежного потока от этих акций, которые номинированы в валюте. Я должен буду отчитываться перед государством. Мне еще государство теоретически может сказать, «Слушай, а я знаю, ты ж там отчитывался, что у тебя счет в интерактив брокерс отбор. Ну-ка покажи-ка мне, что у тебя там сейчас находится». Много находится, давай закрывай, они враги, а хорошо там владеть акциями компаний, которые агрессивно настроены по отношению к России. То есть эти риски, они понимаете, присутствуют, они присутствуют именно на таком уровне. И тогда мне возникает вопрос, окей, да, американская экономика более стабильна, да, валютные активы более стабильны, но кто знает, что будет происходить. При прочих равных условиях, если мы понимаем, что, допустим, те же самые экспортеры, в такой ситуации, я думаю, что денежный поток, который получает российские компании, ну задумайтесь, да, баррель нефти 100, курс доллара 100, то есть нефть в рублях стоит 10, и рублей будет достаточно много, и вот эти вот долларовые риски, долларовая инфляция, она будет компенсироваться российскими компаниями-экспортерами, они будут, в принципе, получать прибыль, вопрос как. Я не призываю к тому, чтобы распродать акции иностранных компаний, я бы, может быть, сократил портфель, потому что, если мы говорим про денежный поток, который я получаю, до 24 февраля была разумная альтернатива инвестированию в американские компании, которая, в принципе, характеризовалась тем, да, дивидендная доходность там меньше, но там защищаются права инвесторов, там застраховано это все, там прозрачная финансовая отчетность, там высокая ликвидность и там есть Федрезерв, который, если что, всех спасет. А в итоге что мы получили? Мы получили, что в принципе на самом то деле не так уж и защищено, да, то есть вас могут в любом случае подвинуть просто по факту вашего гражданства, по факту вашего рождения на территории России, сказать, что вы ну, житель России, поэтому мы вас это забираем, извиняйте. И этот риск действительно присутствует. Его невозможно компенсировать другим чем-то. Его невозможно там диверсификации как-то сделать. Если вы работаете через американскую площадку, у вас диверсифицировано по странам, но все равно у вас депо открыто на американской площадке. Да, и это может быть везде. И в этом случае, наверное, верное, да, имеется разумным, пройти там условно в российскую юрисдикцию. Потому что как там могут заблокировать, так и здесь могут заставить просто элементарно продать. И даже не то, что заставить, а просто брокеру отдадут приказ все, что владеет там через МВБ, СПБ, распродать, чтобы чувак купил здесь. И лучше это сделать, опять-таки, немножко на опережение. По облигациям федерального займа я уже рассказал математику. Акции России. Ну, на самом деле, я не знаю, что мне добавить по акциям России. Это опять вопрос на уровне инфраструктуры, потому что есть хорошие классные акции, особенно там кто в проекте «Миллион за 8 да, это в первую очередь касается «Росагра». Росагра, кстати, рекомендовала выплату дивидендов. За полгода дивидендная доходность составляет 9,8 процентов. За полгода 9,85%. За год это получается порядка 18 процентов. Плюс мы можем вернуться к тому, сколько у нас э, стоит акция Росагра в дебюзиональных расписках, да, это дивидендная доходность к 900 рублям. А они стоят по 400, то есть надо умень... удвоить эту дивидендную доходность. Да. Я также говорил про то, что тот же самый «Газпром». «Газпром» может выплатить там, по, по дивидендному потоку 100 рублей на акцию. Да. То есть если купить там, «Газпром» по 100 рублей, то вы должны понимать, что у вас дивидендов может быть там, по 50% в год. Да, возможно, быстрого восстановления рынка не будет. Просто смотрите, Сейчас очень похожая ситуация даже не с 2008 годом, а с 1998 годом. Я сам в этот период не жил. Ну как, вернее, я жил. Я закончил как раз Суворовское училище. То есть, по сути, школа. Мне было там 16 лет, 17. Я читал, я смотрел, я общался с людьми, которые в это время работали. То есть, история была следующая. Сказали, ребята, вы сделали такое. Вы взорвали ядерную бомбу в финансовом мире. Вы страна практически с неуправляемым президентом попросили денег международного валютного фонда, чтобы заплатить по своим обязательствам не допустить технического дефолта, вам Международный валютный фонд перевел эти деньги, дал, чтобы вы заплатили, чтобы не допустить дефолта, а вы не заплатили. Ну, то есть вы просто там конченые. И ни один разумный человек, ни один бизнесмен европейский в мире, в Америке, он не будет с вами иметь никаких дел. И нужно понимать, что в этом случае там, капитализация рынка акций российских падала на 95%. И поэтому, когда говорят, а сколько можем еще упасть? Можем, можем. Но сейчас, если посмотреть там, у кого-нибудь международного инвестора, кого-нибудь спросить, он тоже скажет, ребят, вы кончены. И с вами никто дело иметь не будет. Только, ребят, в современном мире там порядка если не память не изменяет 46 товаров которые производятся они производятся из продуктов нефтепереработки у вас массы, материалы строительные материалы материалы легкой промышленности одежда полимеры различные ткани 46 процентов производится из нефти и это опять мы говорим о, об экономическом базисе. И в этом случае нужно понимать, что ну, нас сейчас будут называть конченными, конченными будут называть меня, который будет призывать покупать акции России. Тоже там э, один из вопросов был, да, из разряда. Вот Мовчан сказал, что что забейте на Россию, это будет полная жопа. На самом деле, там да, это будет отшельник, да, это будет какой-то изгой, да, быстро санкции не отменят. Ребят, но если давайте трезво опять посмотрим на мысль. Вместо того, чтобы людей опять-таки приземлять, чтобы давать вот некие рэперные точки, которые позволяют не кортексу, а что-то твердое такое зацепиться, да, чтобы вот вылезти из вот этого вот психологического момента состояния раздрая. Нужно просто как бы цифры, нужно просто посчитать, а люди наоборот добавляют, добавляют, потому что они сами в такой ситуации находятся, и они не могут этого непосредственно контролировать. Акции России в форме депозитарных расписок АДР и ГДР, то есть американских и глобальных депозитарных расписок, что с этим делать? Опять же, РосАгр X5, TKS, что делать? Да ничего не делать. Просто если у вас нет брокера, ну как ничего не делать? Во-первых, брокеры сами кто попал под санкции, они сейчас предложат какое-то решение, я думаю, найдут. Да, то есть это будет переведен в другое депо. Если там полностью перекроет кислород, назовем это так: они скажут: ребят, ну открывайте счету брокер, да, указывайте реквизиты по упрощенной процедуре. Мы просто переведем вам эти депозитарные расписки со счета депо там ДЦ в Евроклире, да, или где они там торгуются на указанный вам брокер. Ну и лучше это будет российский брокер. Я думаю, сами скажут, что где и как, да, то есть, какой будет алгоритм. Я думаю, что здесь вот позиция в ожидании, наверное, тоже самое правильное. Я бы сейчас. Дергаться не стал, что-нибудь куда-то переводить. Ну, если у вас два брокерских счета, и один из брокеров не попал под санкции, ну, попробуйте подать. Просто процедура поручения, подача поручения депо она такая непростая, то есть, во-первых, она достаточно дорогостоящая, во-вторых, вы должны подавать одновременно два поручения, вы подаете поручение на списание акций со счета депо одного брокера и поручение на зачисление на счет депо другого брокера, они, соответственно, приходят в разные брокеры, включаются и бумаги, соответственно, между депозитариями переходят, поэтому, опять-таки, я бы ничего сейчас не предпринимал, спокойно бы подождал, скорее всего, будет какая-то упрощенная процедура проведения подобного рода сделок. Акции иностранные, западные площадки, но Здесь я огласил, соответственно, вещи, да. Я думаю, что сейчас появилось очень много системного риска, который еще вчера его вообще никто не учитывал. А если говорить по денежному потоку, то денежный поток, который мы получаем от ТФЗ, еще раз, облигация федерального займа, да, облигация это fixed инком, это инструмент с фиксированным доходом. И опять-таки объяснил, это инструмент с фиксированным доходом от государства, да, которое там продает энергоресурсы и сырьевые товары. То есть я думаю, что в следующие 3-5 лет государство более чем достаточно для того, чтобы расплатиться по своим обязательствам. И получается, у вас в Америке есть... Меньший рыночный риск, хотя он тоже присутствует падение цены акций, меньше нормы дивидендной доходности, чем доходность по облигациям, которые вы можете получить. И у вас очень сильно вырос системный риск, который вы можете получить. И вопрос? что на этой чаше весов рисков сейчас чрезмерно много лежит. В России этих рисков меньше не стало, но когда мы говорим о денежном потоке, вы можете получить сопоставимый денежный поток, даже с учетом переоценки валютного курса, который вы можете получить в, на американском рынке. Вы сопоставимый денежный поток в рублях можете получить от обликации федерального займа, убирая оттуда рыночный риск. Кредитный риск, даже не кредитный, а процентный риск, да, и риск дефолта, он гораздо меньше, чем риск американских компаний. Поэтому я говорю, что здесь имеет смысл, наверное, более внимательно присмотреться как минимум к федерального займа, ну, про акции, да. Еще раз спросите своего крокодила и, и леопарда, да, готовы ли они у вас сейчас обсуждать, в принципе, с вашей обезьянкой возможность покупки акций российских компаний. И дайте ей, главное, не запинайте, да, не закусайте, дайте возможность ей там хоть пару копеек вставить своего собственного мнения. Азиатские площадки, я думаю, что здесь можно спокойно переводить. Азия, на самом деле, от этого выиграет. И акции азиатских компаний, особенно связанных в сфере логистики, в сфере торговли энергоресурсами, банковский сектор, да, азиатские будут выигрыши, потому что это действительно может стать такой прослойкой, да, между Россией и Европой, если прям вообще все будет печально-печально. Так, меры, применяемые центральным банком. Ну, на самом деле я сегодня уже много рассказал про то, какие меры применяются в ЦБ. Я считаю, что центральный банк переборщил с мерами, которые он принял. Причем переборщил настолько, да, что я вот много сегодня говорил про облигации федерального взаимодоходность, которую вы можете получить в рублях. И по мере ухода вот этих вот геополитических рисков, если не будут быстро свернуты меры, которые центральный банк принял, это может привести к значительному укреплению рубля. Ну, просто он, скорее всего, не позволит, да? Но, тем не менее, то есть движение обратно в район 70, оно вполне возможно. И если вы на текущих уровнях по доллару можете для себя по ФЗ получить привлекательную доходность, плюс облигации федерального займа дают... Ну, смотрите, почему говорю много про облигации, потому что... Мозгом млекопитающего, с ним сейчас проще договориться, когда мы говорим про фиксированную доходность. Акции доход то ли будет, то ли нет, дополнительная эмиссия, размытие капитала, да, то есть не будут выплачивать дивиденды, бабка на сказала. Когда мы говорим про ОФЗ, вот даже сами можете почувствовать, что, несмотря на все те возможности, да, то есть там «Леопард», да, Лимбическая система млекопитающего возможность. Можно акции купить там на 90-70% дешевле, чем они стоили. То есть, вот, вот это вот страх и жадность. Да, они соответственно там, там, друг у друга у него там, у этого леопарда внутри еще мозгу два есть, да. Один там зайка трусишка такой, да, а другой там росомаха такая отчаянная, и они вот там друг с другом мне тоже договориться не могут. И здесь получается, почему я про облигации говорю очень много, потому что это проще принять, это проще реализовать, да, это более понятно, э, фиксированная доходность, нежели чем в акциях. Хотя, опять я говорю, акции сами по себе, они уже имеют привлекательные цены, просто ну там, купить э, Сбербанк, да, там, купить там Недвижимость Сбербанка в два раза ниже рыночной стоимости. Нормально, просто купив сейчас акцию, если есть возможность на, в Лондоне в депозитарных расписках это реализовать. Но у тебя опять тогда есть системный риск. Не забываем про это. Поэтому, когда я говорю про меры, которые применил ЦБ, в плане стабилизации курса рубля и те чрезмерные, как мне кажется, которые могут привести, если сейчас там доллары продать даже по текущим ценам, посмотреть, сколько открывается облигация федерального займа, уберя для себя вот этот системный риск, фактически можно выйти на долларовую доходность, ну то есть если снова доллар вернется там, в район 70-75, кто-то скажет, Максим, что за бред ты вообще сейчас несешь, Россия агрессор, да, такого никогда не будет, никто не откатится, туда цены уже никогда не вернутся, я говорю, ребят, в качестве гипотезы, да, если снова вернуться в район 70, то посчитайте свою долларовую доходность, если вы будете заходить в УФЗ. Если даже это сколь-нибудь продолжительное время составит, а геополитика начнет уходить на второй план, вы представляете, что будет, ну, если вы смотрите, подписаны на канал YouTube, вы представляете, что будет с керри-трейдерами? Ну, то есть керри-трейдеры – это люди, которые играют на разнице процентных ставок. То есть возвращаясь к тому, с чего начал, из-за геополитики будет возможность печатать, по-прежнему печатать очень много долларов и не повышать процентную ставку. Долларов может стать еще больше, как у дурака Фантик. Вы представляете, что если эта ситуация вдруг, вдруг... Вдруг как-то разрешится, вдруг кто Как-то договорится, что Сделают кэрри-трейдеры с российским долгом который имеет доходность в районе 20% Сколько, в принципе, баксов Может прибежать на российский рынок Доходность сопоставима там с проституцией торговлей оружием, и попробуйте Какого-то капиталиста остановить от этого Тоже, как говорю, по-моему, или Маркс Или Энгельс, если вы даете там доходность 200-300% в год да, То нет такого дела В которое бы не пришел капиталист Несмотря ни на какие риски даже собственной жизни Перегнули палку и вопрос в том, что опять, как я говорю, политика настроена над экономическим базисом, да, с экономическим базисом ничего не произошло.